Приветствую на канале Шарабара, вы же понимаете, что мы с Римом еще не закончили. За все свое существование Рим участвовал во многих войнах, были у него и победы, и поражения. О самых значимых я уже рассказывал в предыдущих видео, и по подсказке в правом верхнем углу вы можете на них перейти и посмотреть. Но сейчас я предлагаю взглянуть на самые масштабные и кровавые битвы. Крах при Араузионе. 105 год до нашей эры проконсул квинт сервилий цепион решил пресечь очередные попытки кимвров продвинуться вглубь римских территорий он встал лагерем у города араузион и стал ждать помощи из рима но вместо армии первого консула к нему прибыл неопытный военном деле новус который должен был командовать войсками проконсул отказался ему подчиняться и армия разделилась Цепион, следуя своей гордыне решил самостоятельно разбить германцев это стало роковой ошибкой и поставил под удар всю армию римлян племена кимфров мигрировали через галию и соседние земли это нарушало баланс сил в конфликте с римлянами, поскольку кимфры провоцировали своим поведением другие германские и гальские племена вспыхнувшая в тулузе восстание заставила римлян мобилизоваться в этом районе проконсул цепион подавил его и разграбил город он занял оборонительную позицию и решил посмотреть будут ли кимфры дальше пытаться продвинуться вглубь римских территорий в октябре 105 года до нашей эры они снова попытались нарушить статус-кво вместе с Тавтонами. Еще до битвы в римской армии наметились некоторые проблемы. Старший из двух тогдашних консулов, Убли, Рутили Руф, по какой-то причине не захотел взять на себя ответственность за грядущую военную кампанию и остался в Риме. Вместо себя он послал второго консула, Гнея Малия Максима. В отличие от Руфа, который был искусным и почитаемым солдатом, Максим опытностью похвастаться не мог. Руф послал его на помощь Цепиону, однако проконсул был вовсе не в восторге. Он отказался подчиняться гнею Максиму, как старшему командиру объединенных армий, потому что тот был новым человеком, ну тот самый Новус, и происходил из незнатного рода, да еще и не имел достаточной военной квалификации. Поэтому Цепион решил поставить свои войска на другом берегу реки Рона. Объединенным войском германских и Игальских племен командовал молодой вождь кимвров Байорик. Точная численность его армии неизвестна, но она превосходила войско римских легионеров, поскольку кимвры и тефтоны шли на войну с семьями, с котом и повозками. Первый контакт с германцами произошел, когда небольшой отряд легата Марка Аврелия Скавра столкнулся с передовой группой кимвров. Германцы на голову разбили римлян и доставили Скавра к Байорику. Плененный Скавр предложил племенам отступить, пока их не уничтожили римляне. В ответ Байорик приказал сжечь Скавра заживо. В это время Максим пытался вести переговоры с Цепионом и убедить его объединить силы. Однако проконсул настаивал на переносе лагеря и в конечном счете расположил его ближе к врагу. Когда вождь Кимров подошел к месту битвы и увидел разрозненные войска, он временно остановил наступление и попытался вступить в переговоры с Максимом. Цепион опасался, что переговоры могут пройти успешно и тогда Максим заберет всю славу себе и решил неожиданно сам напасть на Кимров 6 октября. Из-за непродуманных действий и неожиданного отпора варваров армия Цепиона была полностью разбита, его лагерь остался незащищенным и кемвры быстро его взяли. После разгрома Цепиона, который сумел бежать и невредимым уплыл по реке, германцы принялись за войско Максима. Римляне могли бы спастись, но их лагерь был неудачно расположен спиной к реке. Обозники, фуражисты, легионеры пытались бежать, но видимо большинство из них не умело плавать. Если верить историкам, ссылавшимся на консула Руфа, то в той битве погиб около 70 тысяч легионеров и легковооруженных пехотинцев. По другим источникам погибло около 80 тысяч солдат, а с учетом снабженцев и конной поддержки, то таки вовсе порядка 112 тысяч человек. Поражение при Араозионе, повлекшее чудовищные потери, имело серьезные стратегические последствия. Альпийские проходы остались незащищенными, по другую их сторону встали кемвры. Дорога на Рим была практически открыта и все жители Италии, способные носить оружие, поклялись не покидать регион, чтобы иметь возможность отразить возможную атаку. После возвращения в Рим Цепион был обвинен в разгроме собственной армии и чудом избежал казни. Его лишили гражданство и имущество. Цепион был оштрафован на 15 тысяч талантов золота и отправлен в ссылку в Смирну, подальше от родных и друзей. Сенат, как и после битвы при Канах, объявил траур битва при аквах Секстевых. после окончания второй пунической войны рим становится мощнейшей силой в средиземноморье в следующую сотню лет римская республика идет от победы к победе завоеваны македония и Элада почти полностью захвачена испания становится римской провинцией южная галия казалось нет такой силы которая могла бы противостоять могучему риму но в конце второго века до нашей эры республике пришлось пережить такое испытание равного которому она не знала со времен нашествия ганнибала в третий раз в в своей истории, Рим оказался перед угрозой полной гибели. Этой угрозой стало вторжение германских и кельтских племен. В римской историографии названное «Нашествием кимвров и тефтонов». Массовое переселение варварских племен с севера Европы на юг привело к столкновению римлян с германскими народами. В ряде сражений германцы полностью уничтожали отдельные римские армии и корпуса. Приграничные селения римлян на севере Италии и в Галлии подвергались систематическому разграблению тефтонами, кимврами, амбронами и другими Племенами. Германцы подталкивали население Трансальпийской Гали к восстанию против Рима. Такое положение Сенат Рима был не намерен терпеть. Для борьбы с германцами направили крупнейшего полководца Рима Гая Мария. В 102 году кимвры соединились с другими мощными племенами и направились на Рим. Они шли двумя отрядами, одна часть через Швейцарию, вторая по южному побережью Галлии. Мария поспешил к своим легионерам, стоявшим лагерем на Роне. Сила Мария должна была поддержать вторая римская армия Катула, который должен был пореживать атаку кимвров из Норика. У Рима около 35 тысяч воинов и 5 тысяч германцев-союзников. У германцев 110-тысячная армия. Марии многое сделал для того, чтобы воспитать в в своих войсках утраченный дух уверенности в своих силах. Он искоренил страх перед Кимрами, заставив легионы усиленно тренироваться. Мари укрепился в лагере у впадения Изера в Рону. Укрепление римлян осадили тефтоны. Их вождь Тевтобот три дня не решался напасть на римлян, но атаковал. Мари отбил нападение в ходе трехдневного непрерывного боя. Римляне ликовали. Никто из них не ожидал, что им так повезет и Тефтоны будут отброшены. Но Тевтобот отказался от идеи уничтожить римлян в их укреплениях. Он посчитал за лучшее отправиться грабить итальянские города и виллы. Тевтоны длинной колонной проходили мимо лагеря римлян и открыто издевались над солдатами Мария, засевшими за чистоколом лагеря. Тевтобот не сомневался, что скоро победоносно войдет в Рим. Мария терпеливо подождал, пока Тевтоны не пройдут мимо. Затем он двинулся следом за Тевтоботом, устраивая лагеря в трудных для атаки местах. Так две вражеские армии добрались до городка Аквы Секстевы в районе Массилии, ныне Марсель. Аквы славились термальными источниками. У этих источников и разгорелась накануне главной битвы ожесточенная схватка. Сражение произошло на третий день. Инициировал битву Марий. Тевтоны выстроились плотными фалангами. По оснащению Тефтоны уступали римлянам. У них было очень мало кольчуг и качественных копий и мечей. Мечи тевтонов были с наконечниками мягкого железа. Ими можно было рубить, но трудно колоть. Зато германцы обладали великолепным боевым духом и стремлением вырвать победу. Тефтобот пользовался у своей армии ароматным уважением и мог воодушевить порыв войск. Аквы его располагались в долине, окруженной лесистыми холмами. Трибун Клавдий Марцел и его шесть когорт по приказу Мария обошли лагерь Тевтонов и засели в засаде на холме. Перед своим лагерем Марий выстрелил пехоту, затем лично возглавил конницу. Воинам Тевтобода не терпелось сразиться с римлянами. Тевтоны бросились к вершинам холмов, на которых стояли римляне. Германцы быстро устали. При подходе врагов римляне забросали передние шеренги пилумами. Полегло много атакующих, но завязалась битва. Германцы часто не могли пробить кольчуги легионеров своими копьями. Ведя рукопашный бой, римляне оттеснили Тевтонов к подножию холма. Тевтоны выстроили фалангу, плотно сдвинув щиты и ощетинившись копьями. Но с тыла строй Тевтонов был не защищен. И как раз оттуда и ударил засадный отряд Марселла. Строй германцев распался. Легионеры ворвались в лагерь Тавтобода и убивали всех его обитателей без пощады. По заверениям Плутарха, перебито было 150 тысяч германцев. Плен попало свыше 90 тысяч. Среди пленных оказался и сам вождь Тевтобот. Лутарх пишет, что еще долго жители Массилии при обустройстве своих виноградников использовали кости павших германцев. Могущественные Тевтоны перестали быть угрозой Риму. Несколько плененных Тевтонских вождей были перевезены в Рим и публично задушены. Марий заручился всенародной поддержкой и получил консульский титул в пятый раз – Битва при Олезии. Галлы очень скоро познали все прелести римского владычества. Коррупция и произвол откупщиков, чиновников, представителей легионов. Галов обирали до нитки, душили налогами и поборами. Покоренные племена не стали ждать еще больших унижений и решили уничтожить всех римлян в стране. Причем к восстанию присоединились даже отъявленные друзья Цезаря. Движение против римлян возглавил храбрый и умный вождь Верцингеторикс. Он сумел организовать боеспособную силу, которая нанесла ряд поражений римским коридорам. Галы вели малую войну, нападали на фуражиров и чиновников римлян. Стоявшие по гайским селениям римские части вырезались подчистую. Силы восставших группировались вокруг города-крепости Олезия. Здесь и состоялась знаменитая осада 52-го года до нашей эры. Цезарь хотел получить эту крепость, которая занимала громадный вытянутый холм у истоков сены. По приказу Торикса, галы насыпали высокие валы, установили чистокол с башнями и воротами. Штурмовать хорошо укрепленный холм было бы опрометчивым Цезарь предпочел планомерную осаду, осаждала Олезию крупное и сильное римское войско, насчитывавшее до 40 тысяч легионеров и 10 тысяч конницы в виде германцев. Поддерживали Римлян 30 тысяч вспомогательных войск из числа местного населения Галлии. Галлов же собралось в крепости до 80 тысяч при 15 тысячах конницы. Отказ от маневренной войны дорого стоил Галлов. Цезарь позаботился о возведении стены вокруг крепости. Для защиты от внешнего нападения он также приказал насыпать вал, который бдительно охраняли патрули днем и ночью. Все работы велись под защитой стрелков и прачников. Понадобилось 40 дней для завершения укреплений. Полоса римских укреплений состояла из рядов волчьих ям, минных полей против конницы, это когда в землю вбивали колышки с шипами, и перед каждым валом рыли рвы. Вскоре выручить осажденных попыталось племя белков, 50 тысяч воинов попытались взять приступом внешнюю стену римских укреплений, но Галов отразили отряды сподвижника Цезаря Лабиена. Не получив помощи от белгов, Верценгеторевцу довелось голодать. Умирали старики и дети, женщины. Галы просили Цезаря выпустить мирных жителей, но римский полководец был жесток, отказал. Белги не оставляли попыток перебить римлян. На равнине у крепости они попробовали перехватить римскую конницу. Атаку стремились поддержать воины Верцингеторикса, ударив из Олезии, но эта операция для галов обернулась поражением. Римляне отбили все попытки деблокады. Ночная атака на фронте до трех километров также стоила белкам громадных потерь. Через день галлы начали новую операцию. Со стороны горы Реа ударили на римлян небольшие силы галлов, которые имели задачу соединиться с армией Верцингиторикса. В этом районе осады храбро шел прорыв укреплению римлян-отвалов Алезии. У реки Лом шли в бой на римские когорты воины гальского ополчения, Белги. Цезарь приказал конниц Лобиена пройти в тылы гальских отрядов у горы Рея. Лабиен формировал ручей репутан, и стремительной атакой в тыл врагов вновь принудил белгов к бегству. После всех провалов друзей Верцингаторикса римляне не оставляли попыток ворваться на валы Олезии. Они рыли подкопы, шли на приступ к черепах и выдвигали штурмовые башни. Галы отбивались из последних сил. Конец осады положило истощение галлов. Они медленно умирали от голода. Верцингаторикс, чтобы спасти остатки жителей, сдался в плен противнику. Вместе с вождем положили оружие и 60 тысяч воинов. Всех захваченных галов, римляне продали перекупщикам в рабство. Вождь Гальского восстания был доставлен в Рим. Его держали в застенках, пока не отрубили голову. Кровавая расправа с восставшими заставила Галов подчиняться Риму, исправно платить податей и присягнуть Сенату на верность. Цезаря Гальская война и осада Олези неслыханно обогатила, сделав его одним из крупнейших олигархов римской державы. Битва при Эдесе до сражения отряда персидского царя Шапура I, несколько раз глубоко проникали на римскую территорию и разграбили Антиохию в Сирии в 253 и 256 году. Для того, чтобы остановить персов и отомстить, император Валерия собрал армию, которая включала римских притарианцев и отправился на восток. Ему удалось вначале отбить Сирию, затем он дошел до Эдеса, где встретился с основной персидской армией под начальством Шапура I. После незначительных стычек с персидскими войсками началась главная в результате сражения Шапур Первый победил и пленил императора Валериана наряду со многими другими римскими высокопоставленными должностными лицами. О самой битве известно мало. Из 70-тысячной римской армии уцелила лишь малая часть. У перцев же были незначительные потери. Некоторые ученые утверждают, что Шапур послал Валериана и некоторых пленных из его армии в город Вишапур, где они жили в относительно хорошем состоянии. Другие источники, например, Зосим, сообщают, что Валериан был взят в плен вместе с большей частью армии в результате предательства во время переговоров. По словам Лактанция, Шапур унижал Валериана, используя бывшего императора в качестве стула-подставки, когда садился верхом на лошадь. Конечно, разумеется, сражений у Рима было намного, гораздо больше, но это вот одни из самых кровавых. Поэтому, такие вот дела. Так что, если вам понравилось слушать данное видео, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики, а также дзынькайте в колокол, ставьте лайк, оставляйте комментарии и делитесь этим видео с друзьями. На всем позвольте откланяться. Слава Цезарю!